Коллеги, добрый день, здравствуйте. Давайте для начала традиционно проверим э, звукоизображение. Все ли видно, все ли слышно? Да, благодарю вас. Спасибо большое, коллеги. Рад сегодня приветствовать вас на нашем вебинаре. Наш вебинар сегодня ориентирован на заказчиков и поставщиков Сибири, в частности Омской и Новосибирской области. Это регионы, в которых традиционно присутствует наша электронная торговая площадка, наш электронный магазин. Я говорю о сервисах электронного магазина OTC Market и электронной торговой площадки OTC Tender. Так сложилось, что регионы в Сибири по ряду аспектов, по ряду сервисов являются передовыми в России, части применения современных информационных систем для организации эффективного снабжения. И здесь речь идет у нас не только о конкурентных закупках в электронной форме, речь идет также о малых закупках, которые а, проводятся с применением сервисов электронного магазина. А малые закупки, по большому счету, у нас это закупки единственного поставщика, и в 94-м федеральном законе когда-то так было, и в 44-м федеральном законе так есть, и в 223-м федеральном законе в том числе. Тема сегодняшнего вебинара у нас «Закупки в период кризиса», если коротко обозначить, да, современные цифровые инструменты для реализации мер правительственной поддержки. Почему, собственно, мы выбрали именно такую тематику? Сейчас, и мои коллеги достаточно скоро об этом проговорят, сейчас у нас есть ряд изменений законодательства, которые нацелены прежде всего на увеличение доли закупок у единственного поставщика – в 44-м федеральном законе есть тенденции по увеличению закупок единственного поставщика, и опять-таки тоже нормативно правы акты. В 223-м федеральном законе, который закрывают закупки, уводят их из конкурентной среды, переводят их в неконкурентную закрытую сферу, которая по сути тоже у нас является работой с единственным поставщиком. И именно в этой связи, собственно, специфики изменений законодательства, в частности в рамках 44-го федерального закона, о нововведениях, в законе, об антикризисных нововведениях в законе, мы сегодня хотели бы с вами поговорить. Поговорим мы об этом в первой части нашего вебинара. Во второй части вебинара мы продолжим уже общение в части применения современных сервисов, которые помогают, опять-таки, сохранить снабжение на эффективном уровне э, в непростой экономический период, ну и упростить взаимодействие заказчика и поставщика, сохранить снабжение под контролем, э, опять-таки, э, Максимально удобно, упростив взаимодействие. Сейчас с большим удовольствием передаю слово своей коллеге Юлии Романова, директор Академии продаж АО Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, мне тоже дайте обратную связь. Все ли хорошо со звуком, с видео? Поставьте, пожалуйста, плюс, если все хорошо, и мы с вами будем начинать. Да, благодарю за обратную связь. Сегодня мы с вами в первой части выступления поговорим о санкционных изменениях, которые затронули сферу работы в закупках и как в рамках 44-го федерального закона, так и в рамках 223-го федерального закона. Мы с вами сегодня сделаем упор на основные изменения, которые произошли в рамках закона о контрактной системе, то есть в рамках 44-го федерального закона. И, соответственно, информация будет актуальна, и для заказчика, и для поставщика. То есть, таким образом, мы сегодня в том числе рассмотрим некие рекомендации, как быть в той или иной ситуации, как быть с нововведениями, которые уже действуют на сегодняшний день. Основное наше повествование мы сегодня будем с вами вести в рамках трех основных вопросов. Мы поговорим про списание неустойки, про изменение правил закупок с применением национального режима и поговорим также про иные изменения. Итак, я прошу вас, пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас будут появляться по ходу моего выступления. Я постараюсь оперативно, видя вопрос, тщательно на него ответить. Прежде чем мы перейдем к нашей теме, я хочу дать некие новые нормативные правые акты, которые были приняты именно уже в рамках санкционных изменений. Были они приняты в экстренном порядке и посвящены они традиционным отдельным вопросам. Для удобства здесь напротив каждого нормативного правового акта я указала, чему посвящен данный закон либо постановление, и, соответственно, уже можно будет основную конву понимать, исходя из наименования соответствующего нормативного правового акта. И, соответственно, если вас интересует один из перечисленных вопросов, можно непосредственно его в том числе будет изучить в указанном нормативном правовом акте. Здесь на что следует обратить внимание? Здесь следует обратить внимание, конечно, мы не забываем, что мы по-прежнему работаем с учетом оптимизационного пакета, это 360-й федеральный закон, но был он принят, естественно, еще до санкционных изменений. С учетом уже тех нововведений, которые произошли, был экстренно принят 46-й федеральный закон, то есть, соответственно, текущая ситуация политическая, экономическая продиктовала свои условия и продемонстрировала, продемонстрировала, что нужно, соответственно, принять экстренно меры и проводить уже закупки по новым правилам с учетом изменений. Так вот, 46-й федеральный закон, он заложил некую канву для принятия дальнейших нормативных правовых актов, в том числе в рамках конкретизации тех или иных вопросов. 201 первое постановление приравнивает товары СДНР и ЛНР к товарам, происходящим на территории Евразийского экономического союза. Те же самые преференции получили в рамках национального режима товары из Донецкой и Луганской народных республик. Далее, буквально серия нормативных правовых актов посвящена закупкам в сфере осуществления закупочных процедур по изделиям, по расходным материалам. Здесь 297 девяносто седьмой, двести поставление, триста семьдесят в том числе. В рамках закупки медизделий здесь однозначно на сегодняшний день просматривается оптимизация, то есть упрощение. И, соответственно, ряд послаблений получили такие процедуры. Приказ Министерства финансов Российской Федерации за номером 30 внес изменения в приказ другой приказ Минфин за номером 126. Всем хорошо известные преференции в сфере закупок. Обратите внимание на видоизменившиеся перечни товаров как с учетом первого приложения, так и с учетом второго приложения. И, соответственно, здесь тоже назрела потребность в части Установление новых правил, точнее нового перечня товаров, по которым устанавливаются условия допуска. И соответственно на сегодняшний день мы применяем уже обновленный приказ Минфин России номер 126 с учетом редакции приказа номер 30. Далее, отдельный интерес заслуживают также и иные нормативные правовые акты в отношении бессрочного списания неустойки. Мы сегодня с вами будем об этом более подробно говорить. Здесь 340-е постановление. Далее, закупка у единственного поставщика с учетом новых оснований, новых требований. 339-е постановление. 353-е постановление – про автоматическое списание лицензий, соответственно, участникам в том числе будет интересно, ну и закачкам в отношении проверки уже тех документов, которые участники предоставляют. Далее, буквально факультативное значение в рамках именно санкций имеет возможность, которая предусмотрена новым федеральным законом за номером 41, Оплата антимонопольного штрафа со скидкой 50% для субъектов малого и среднего предпринимательства. восстановление правительства за номером 505, приостановление действий отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации – это постановление «Нам интересно в отношении возможности установления повышенных авансов в 2022 году», новые требования, в том числе предусмотрены часть установления авансов. И, соответственно, буквально вишенка на торте, это 417-е постановление «Признание экономических санкций форс-мажором, не включение поставщика в РНП», то есть особое внимание обращаем на новые требования, которые действуют в рамках признания экономических санкций форс мажоров именно о не включении поставщика РНП и, соответственно, сокращении сроков оплаты. Итак, вот буквально такой перечень. Конечно, это не исчерпывающий перечень документов, которые успел уже выйти за вот этот вот небольшой период времени. Но, тем не менее, это основные нормативные правые акты, и в рамках изучения именно санкционных изменений мы с вами некую базу формируем с учетом данных нормативных правых актов. В отношении 46-го федерального закона, конечно, нам будет интересен не весь федеральный закон, он сразу направлен на... Изменения отдельных, нескольких отдельных нормативных правовых актов в рамках осуществления закупок нам интересен 46-й федеральный закон с учетом статьи 8, статьи 15 и статьи 22. О чем эти статьи? Здесь важно учитывать, что именно антикризисные изменения были внесены в том числе 46-м федеральным законом. И среди тех изменений, которые предусматривает 46-й федеральный закон, ряд изменений направлен на... Э проведения закупки у листного поставщика с учетом новых возможностей, оптимизация закупки медицинских изделий, в том числе заложена основа для, соответственно, принятия иных нормативных правовых актов, в том числе для регламентации отдельных вопросов. Итак, правительство Российской Федерации было наделено правом увеличивать начальную максимальную цену контракта, годовой объем закупок, отдельных наименований медицинских изделий. И, соответственно, последовало следующее постановление правительства за номером 297, которое более конкретизировало этот вопрос. Установлены случаи, порядок списания также, начисленных поставщикам неустойк за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по контракту. Соответственно, здесь, опять же, мы видим в 46-м федеральном законе основу. Более подробное воплощение, норма находит уже в отдельном постановлении правительства. Статья 93 подверглась изменению часть в новых условий закупки единственного поставщика. Добавлены новые основания закупки единственного поставщика. И вот эти основания, что немаловажно, их можно использовать в течение двух лет. Соответственно, норма уже действует, можно применять по истечению точнее, в течение двух лет, далее, в зависимости от ситуации, возможно, нормы будут приняты новые в части продления соответствующих нововведений. Медицинская организация вправе закупать по решению учредителя в электронной форме лекарства и медизделия, которые признаны единственным производителем на территории Российской Федерации, то есть здесь такое основание закупки единственного поставщика признается, и, э, возможно, также закупать э, медицинскими организациями лекарствами-ды изделия у других государств, которые не вводили антироссийские санкции. Стандартное требование, которое действует в рамках пакета. Э, Антисанкционных изменений, если страна дружественная, соответственно, можно производить закупки. В том числе это правило распространяется на закупки у ЕД поставщика по новым требованиям. Это часть первая, статья 93 стандартно. Соответственно, есть лимит, лимит до 50 миллионов рублей по лекарствам, а по медизделиям 250 миллионов рублей. Добавлен новый пункт, пункт 5.1. Здесь мы обращаем внимание на новые основания, которые принято уже не в рамках оптимизационного пакета, а именно в рамках санкционных изменений. Фонд социального страхования. Рассматриваем в качестве отдельного субъекта, осуществляющего закупки, право получил фонд социального страхования закупать в электронной форме технические средства реабилитации, соответствующие услуги, сопутствующие услуги, при условии, что они произведены, оказаны на территории Российской Федерации или на территории дружественных государств. Здесь новый пункт, пункт 5.2, то есть вот серия изменений под пунктом 5 и, соответственно, далее по порядку. Заказчики могут закупать, у включенного в реестр единственных поставщиков, единственного поставщика лекарств, медозделия, которые не имеют российских аналогов, но опять же производимых единственным производителем стран, которые не вносили антироссийские санкции. Здесь уже пункт 28.1. Далее, на что следует обратить внимание буквально всем заказчикам и поставщикам, Возможно, по соглашению сторон изменение существенных условий контракта, любых контрактов, который заключен до 1 января следующего года, то есть до конца года действует это правило. И вот здесь, обратите внимание, на статью 112, она дополнена частью 65.1. Соответственно, здесь... На что мы с вами обращаем внимание? Здесь ключевое значение имеет то, что э, мы с вами знаем, что у нас есть статья 95-44 федерального закона, которая говорит нам о том, что э, изменение существенных условий контракта не допускается за исключением отдельных случаев. И эти случаи прямо э, перечислены в самом законе. Соответственно, если, например, речь идет про э, изменение цены... Мы с вами найдем информацию в отношении зависимости изменения количества закупаемого товара и, соответственно, изменение цены здесь будет точнее, иметь прямую зависимость. Так вот, новое основание, новое основание в отношении изменения существенных условий, естественно, существенные условия – это цена, Цена, предмет, срок, порядок оплаты и так далее. Другие существенные ослои также предусмотрены законом контрактной системе и изначально закреплены также в гражданском кодексе. Так вот, соответственно, статья 112, она носит некий такой специальный характер, который направлен на возможность изменения существенных условий контракта именно с учетом вводимых антироссийских санкций. Ко мне недавно буквально обратился поставщик и заказчик, у них такая некая спорная ситуация возникла, заказчик решил пойти навстречу поставщику, изменить цену, увеличить цену контракта без изменения количества, То есть, соответственно, в связи с удорожанием решил заказчик цену контракта увеличить, уже, естественно, после его заключения. И заказчик решил сослаться на статью 95. Вот здесь однозначно я бы этого не рекомендовала делать, ввиду того, что у нас статья 95, это статья, собственно, которая работала и раньше, да, она сейчас работает с учетом оптимизационных поправок, но были у нас и санкционные поправки, которые конкретно регламентируют, соответственно, по соглашению сторон изменения существенных условий контракта. Здесь мы с вами работаем со статьей 112. В частности, обращаем внимание на часть 65.1. То есть если возникает подобного рода ситуация, когда нужно изменить существенные условия контракта, и изменение существенных условий контракта напрямую зависит от именно вводимых санкций, то есть это своеобразное следствие Следствие изменения существенных условий контракта мы оперируем не к статье 95, а к статье 112. Нужно действовать именно таким образом. Увеличен ценовой порог закупок лекарств по назначению врачебной комиссии с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Изменения, опять же, которые вошли в статью 93, основание закупки единственного поставщика, часть 1, пункт 28. Вот такие вот изменения. Далее. Соответственно, помимо 46-го федерального закона, который заложил некую базу, базу для возможного дальнейшего списания неустойки в том числе, совсем скоро, буквально через два дня, приняли постановление правительства за номером 340, и постановление правительства 340, более детальную информацию нам дает уже по списанию неустойки. Сразу хочу ответить, отметить, точнее, такой некий спойлер, как сейчас модно говорить, что а, ответ мы с вами найдем а, раньше, механизм, механизм применения у нас уже апробирован был ранее, с учетом в том числе и изменений, связанных с коронавирусом. И на что мы здесь обращаем внимание? Конечно же, основу мы берем из 340-го постановления правительства, соответственно, с действующей с 8 марта части 9.1 статьи 34-44 Федерального закона. Правительству предоставлено право установить случай порядок списания начисленных контрагенту, но не списанных заказчиком сумм неустоек. Соответственно. В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, который предусмотрен контрактом. Наталья, спасибо за вопрос. Чуть позже на него отвечу. Эту информацию у меня буквально есть в слайдах. А на основании этой нормы внесены изменения в те правила, которые у нас действовали ранее. Это постановление правительства 783 и, соответственно, норма уже применяется с 12 марта текущего года. Списываются начисленные контрагенту, но неуплаченные, неустойки по любым контрактам, обязательства по которым были исполнены в полном объеме и, соответственно, ну вот про полный объем тут тоже еще чуть позже отмечу, год и причины ненадлежащего исполнения обязательств значит, не имеют, при этом заказчик, вот здесь внимание, само правило, заказчик – Списывают такие неустойки, если их общая сумма не превышает 5% цены контракта, или списывают 50% таких неустоек при условии оплаты контрагентам вторых 50%. То есть 50 на 50. 50% списывается, 50% оплачивается. Если их общая сумма превышает 5%, но составляет не более 20% цены контракта. То есть вот такое правило действует. Также установлено, что начисленные и неуплаченные неустойки полностью списываются по контрактам, обязательства по которым были или не были исполнены в полном объеме, соответственно, вот это вот правило мы тоже учитываем, но учитываем мы обязательно требования с учетом контекста. Если причиной ненадлежащего исполнения обязательств является возникновение при исполнении контракта, независящих от сторон контракта, обстоятельств, которые, соответственно, влекут за собой невозможность его исполнения без изменения условий в связи с введением. И вот она, обязательная причина, которую мы учитываем. В связи с введением политических или экономических санкций, мер ограничительного характера и, соответственно, и в том и в другом случае те санкции, те меры, которые были введены, они повлекли за собой невозможность исполнения контракта. Основанием для принятия решения о списании неустойки является исполнение при наличии контрагентом обязательств по контракту, подтвержденное актом приемки или иным документом и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность невозможности исполнения контракта, в связи с введением санкций и/или мер ограничительного характера, которые представлены контрагентом заказчику в письменной форме с э, приложением подтверждающих документов. Здесь на самом деле ситуация, конечно, на практике возникает на сегодняшний день разное, иногда действительно достаточно тех документов, которые поставщик предоставляет именно заказчику в части подтверждения невозможности исполнения условий контракта, в части наличия санкционных обстоятельств и так далее. Но зачастую все же, если есть особенно такая возможность, заказ... Точнее, поставщику рекомендовано обратиться торгово-промышленную палату для получения соответствующего сертификата о э, признании форс-мажора. То есть экономические санкции на сегодняшний день приравниваются к форс-мажорным обстоятельствам, соответственно, по этой причине мы вправе получить, участники закупок, ну соответственно, заказчики, вправе получить по э, отдельным ситуациям э, сертификат, который подтверждает наличие, непреодолимые силы подтверждает наличие форс-мажора здесь мы вот учитываем обязательно этот факт но опять же повторю что на практике есть ситуации когда достаточно документов эти документы признаются заказчиком заказчик их принимает или иная ситуация когда действительно решающее значение будет иметь заключение от торгово-промышленной палаты о наличии именно форс мажора далее Здесь я хочу привести некую инструкцию, она будет для, актуальна, для, а, актуальна для заказчика и для поставщика в отношении списания неустойки. Да, вопросы вижу. Наталья, спасибо за вопрос, сейчас, опять же, чуть позже на него отвечу. А, здесь вот привожу некую, некую инструкцию, руководство из которой можно произвести списание, соответствующие неустойки как рекомендовано действовать заказчику и поставщику первый этап мы сверяем расчеты с заказчиком то есть со стороны поставщика действий со стороны заказчика необходимо доказательство что поставщик должен денежные средства то есть со стороны заказчика в том числе собирается некая комиссия, которая рассматривает документы поставщика. Задача поставщика, соответственно, предоставить подтверждающие документы. Доказать такой факт может акт сверки, акт приемки, то есть документы, в соответствии с которым указано, какая сумма оплачена поставщику, какая сумма подлежит оплате, соответственно, в том числе на каком этапе оплаты находится контракт. Если поставщик не исполнил обязательства из-за санкций, нужно это обосновать. То есть вот само правило, сама инструкция, она в принципе была актуальной ранее, когда мы с вами имели дело с ограничениями, связанными с коронавирусом. Теперь эти ограничения, они продиктованы уже другими обстоятельствами, но тем не менее сама инструкция я, адаптировала под соответственно, текущие условия. Заказчик создает комиссию, ну, как правило, конечно же, ну, бывают и другие ситуации, когда единоличные сведения рассматриваются, ну, все же актуально создание комиссии, которая регистрирует факт убытия, выбытия активов, поступления и выбытия, точнее, активов решение о списании начисленной неуплаченной неустойки принимает специальная комиссия. Ну, как правило, комиссия заказчика собирается рассматривает сразу несколько случаев. Однозначно это, если особенно крупный заказчик, у которого много контрактов на исполнении, это не какое-то одиночное действие. Это буквально серия контрактов, которые подлежат рассмотрению. Каждая конкретная ситуация рассматривается индивидуально. Комиссия по поступлению и активов рассматривать соответствующие документы и выносится решение в отношении каждой ситуации по списанию или, возможно, не списанию, возможно, такой скот неустойки определяем, кому и сколько списываем. Списать заказчику неустойку можно в тех случаях, которые мы с вами уже проговорили. То есть и с учетом того процентного соотношения, которое мы с вами уже ранее рассмотрели. Да. Оформляем решение о списании неустойки. Оформляем решение или протокол. То есть обязательно фиксируем действие в отношении списания неустойки. Рекомендовано это сделать в течение 10 дней с момента, как произошла сверка расчетов с поставщиком, то есть не затягиваемся в этой ситуации, в течение 10 дней соответствующее решение оформляем. Оформляем решение о списании, заказчик оформляет данное решение, готовит приказ или распоряжение за подписью руководителя, списываем пение штрафа в течение пяти рабочих дней после принятия решения. То есть в течение 10 дней приняли решение, зарегистрировали его, далее уже сама процедура по списанию. По оформлению решения списания неустойки в течение пяти рабочих дней мы соответствующее решение зафиксировали. Направляем обязательно поставщику уведомление. Уведомление может быть направлено как по электронной почте, так и в режиме обычного письма. Направляем уведомление поставщику о том, что неустойка списана. Форма уведомления утверждена постановлением 783. Отправляем поставщику данное уведомление в течение 20 дней с момента принятия такого решения. Далее. 46-й федеральный закон. Нес определенные изменения, как я уже ранее отметила, в том числе и в закупку по отдельным товарам, работам, услугам. В частности, были оптимизированы закупки медицинских изделий. При превышении определенной начальной максимальной цены контракта в одну закупку по общим правилам до введения соответствующих изменений нельзя было объединить изделия разных видов по номенклатурной классификации. Вот это правило, оно временно не действует, действовало оно с учетом, Постановление правительства за номером 620, правило временно отменено с учетом изменений от 16 марта текущего года, это 374-е постановление правительства. Правительство разрешило не применять это правило с 25 марта до 1 сентября текущего года, есть, соответственно, некое послабление в этой части можно закупать с учетом проводимой одной процедуры, разные номенклатурные изделия, изделия из но, соответственно, все равно это должна быть закупка, закупка с учетом медицинских изделий. То есть здесь мы не забываем про те нормативные акты, которые действуют, в том числе в рамках исполнения статьи 14, соответственно, те изменения, которые произошли, они не должны противоречить все равно действующему законодательству. Да, конечно, запись будет. Запись будет. Следующее нововведение, актуально, но прежде всего для поставщика, ну и заказчикам следует при проверке документов участника учитывать новые требования, новые условиям произошло автоматическое продление лицензии и разрешений из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд действий лицензий других различных разрешений соответственно если еще до конца этого года произойдет истечение срока действия лицензии и разрешения то соответственно в автоматическом режиме произойдет продление срока действия разрешения, либо иного документа. Среди таких лицензий, разрешительных документов продления получили следующие виды лицензий. Это лицензия на производство оборота тилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции, в том числе лицензии, которые связаны именно с разрешением на продажу, розничную продажу соответствующих продуктов, лицензия на ТВ, на радиовещание, разрешение на выброс загрязняющих веществ атмосферный воздух, лицензии на водопользование, договоры пользования водными объектами, разрешение на перевозку пассажиров багажа такси. И вот что немаловажно, также пролонгацию получили такие документы, как сертификат СТ-1 и здесь же, соответственно, акт экспертизы такой промышленной палаты. Все мы знаем, ну, возможно, не все, но большинство поставщиков знают, заказчики знают, что достаточно трудоемкий процесс получить сертификат СТ-1, акт экспертизы. Сейчас по секрету скажу, что в некоторых случаях, возможно, на более упрощенных условиях получить соответствующие документы о происхождении товара. И, соответственно, а те документы, срок действия которых истекал или истечет еще в этом году, они автоматически получат продление, в течение одного года будут еще действовать. Отраслевые регуляторы могут продлить эти разрешения, даже если срок действия их истек до 14 марта, то есть вот это тот случай, когда буквально обратная сила закона предусмотрена по тем документам, которые истекли ранее вступления в силу нововведений. 168 разрешительных режимов регуляторов правил в 2022 году ввести множество послаблений, среди них сокращение срока выдачи, переоформление разрешений перечня документов, которые необходимы для получения разрешения, списка требований к соискателям, к обладателям решений и иные изменения также предусмотрены. Следующее изменение связано с применением норм национального режима. Мы с вами уже говорили, что есть приказ Минфина России номер 30, номер 30 который внес изменения в приказ Минфин за номером 126 Это применение условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Мы знаем с вами, что есть там два перечня товаров. Первый перечень актуален для обычных так называемых обычных закупок, второй перечень актуален для осуществления закупок в рамках исполнения нацпроектов. То есть, соответственно, оба этих перечня получили видоизменения, часть товаров более неактуальны из приказа Минфин, часть товаров напротив были включены в список, и, соответственно, на них распространяется действие условий ограничения допуска. А, далее. А, перечень первый: приказ Минфин России, который применяется по общим закупкам. Здесь, обратите внимание, убрали такую продукцию, как мука, макаронные, аналогичные мучные изделия, бумага, мамелованная для печати, клей или стекло. Вошли новые товары: телятина, а, рис, медицинская марля, реактивы химические, общелабораторного назначения. Из второго перечня исключили машины, электрический аппарат для пайки, мягким и твердым припоем или сварки, сельхозтехника, грузовой автотранспорт были исключены, но добавили аппаратуру для воспроизведения звука, музыкальные инструменты. И в ряде позиций у нас, как всегда, в отдельных нормативных правовых актах есть действия в отношении всей номенклатурной позиции, но и, как правило, предусмотрены отдельные исключения по ряду позиций. В ряде позиций также поменяют коды исключения для компьютеров и периферийного оборудования, например, это будет актуально. Далее. А В отношении повышенных авансов. Вот буквально совсем недавно прошла такая некая волна, и заказчики, и поставщики получили новость о том, что можно, соответственно, устанавливать, и, возможно, даже это обязанность устанавливать повышенные авансы в текущем году. Но мы с вами, конечно же, должны обратиться к первоисточнику и понять суть того, что до нас хотел донести законодатель. На что мы обращаем внимание? Вот буквально разбираю по терминам, по тем положениям, которые включены в постановление правительства. С 2022 года с учетом нового постановления получатели средств федерального бюджета должны закреплять в контрактах аванс, в размере от 50 до 90% процентов суммы контракта, но не более лимита бюджетных обязательств, если средства на финансовое обеспечение по нему подлежат казначейскому сопровождению. То есть здесь мы с вами первый видим ключевой момент, который связан именно с установлением казначейского сопровождения контракта и условия о том, что это получатели средств федерального бюджета. Далее, опять же, получатели средств федерального бюджета устанавливают аванс до 50%, опять же, с оговоркой, что это не более лимиты бюджетных обязательств. Если э, такие контракты впоследствии не подлежат казначейскому сопровождению, Соответственно, вот они два основания. На что обращаем внимание? На то, что это получатели средств федерального бюджета, соответственно, опять же, отсекается часть заказчиков, регионалы, заказчики на, уровне, на местном уровне отсекаются, и, естественно, в том числе это не распространяется правилам заказчика по 223 федеральному закону. Дальше. Первое условие существенно ограничивает круг тех закупок, тех контрактов, на которые правила новые распространяется о повышенном авансе в размере от 50 до 90%. процентов. Это всего лишь те контракты, которые подлежат казначейскому сопровождению. Ну а второе условие – до 50% суммы контракта, но не более лимита бюджетных обязательств, здесь и вовсе, соответственно, есть лимит 50 процентов, но минимальная граница этого диапазона не установлена. То есть, соответственно, 5 процентов, например, это тоже будет менее 50 процентов до 50 процентов суммы контракта. Здесь вот эти условия обязательно учитываем. И со стороны поставщика не требуем от заказчика невозможного, ну а заказчику, соответственно, нужно знать эти правила, но учитывать, что они распространяются на получатель средств федерального бюджета для региональных местных заказчиков, ну, постольку-поскольку, но могут эти положения, в том числе по желанию, применяться. Далее, вариант изменения существенных условий контракта. Мы с вами уже говорили о том, что обстоятельства непреодолимой силы, если они имеют место быть, если они напрямую связаны с санкционными ограничениями, они могут быть признаны таковыми обстоятельствами, то есть может быть признан форс-мажор, но у нас есть соответствующий полномочный орган, это торгово-промышленная палата, которая признает таковой форс-мажор. Поэтому обращаемся за получение заключения. В торгово-промышленную палату. Более того, до 30 апреля торгово-промышленная палата выдает заключение о форс-мажоре абсолютно бесплатно. Конечно, есть некий ажиотаж сейчас с обращением в торгово-промышленную палату, но до 30 апреля еще есть время и можно успеть получить бесплатно. Возможно, норма будет дальше действовать и дальше можно будет получить бесплатное заключение. Образец заявления о форс-мажоре всегда можно найти на сайте торгово-промышленной палаты. Выглядит он таким вот образом, все достаточно просто, понятно. Документы заявителя также нужно будет обязательно приложить в соответствии с тем перечнем, который утвержден торгово-промышленной палатой. Далее. Вот здесь вот буквально уже вижу, что... Некоторые ответы на поступившие вопросы они заключены в рассмотрении практических ситуаций, поэтому мы сейчас с вами перейдем к рассмотрению практики. Что делать поставщику? Первый вопрос, который столкнулся с невозможностью исполнения своих обязательств по контракту. Здесь мы с вами рассмотрим первую ситуацию. Вот она под цифрой один обозначена. Да, конечно, запись будет вебинара. Участник выиграл конкурентную закупку, контракт еще не был заключен, то есть он не подписан ни со стороны поставщика, ни со стороны заказчика. Поставщик уже при этом понимает, что его исполнение невозможно вследствие вступления в силу международных санкций. Как быть в этом случае? Что делать поставщику? Конечно, первый вопрос, который возникает, стоит ли подписывать контракт в текущей ситуации. Как действовать? Дам сейчас некие рекомендации, но, естественно, это не истина в последней инстанции, то есть на практике могут и другие ситуации складываться, в том числе с учетом тех нормативных правовых актов, которые продолжает правительство принимать. Как действовать? Обязательно обращаемся в торгово-промышленную палату за тем, чтобы засвидетельствовать наличие форс-мажора. Это вот первая основная рекомендация которая однозначно является подспорьем для поставщика. Поставщику нужно засвидетельствовать тот факт, что имеет место быть форс-мажор, и уже далее впоследствии обращаться к заказчику. Уведомляем заказчик обязательно невозможности исполнения контракта. Здесь я бы рекомендовала буквально в тот момент, когда участник понимает, что действительно исполнение контракта будет невозможно вследствие введения санкций, Сразу же обратиться к заказчику, проинформировать о текущей ситуации, то есть ни в коем случае нельзя затягивать доведение информации до заказчика, тем более нельзя не информировать заказчика. Важно держать связь с заказчиком и вовремя предоставлять актуальную информацию о текущей ситуации, ну и параллельно заниматься вопросами получения сертификата торговой промышленной палаты. И вообще для чего нужен сертификат торгово-промышленной палаты? Не забывайте, что у нас есть статья в 44-м федеральном законе. Это статья 36-я, а именно часть 1 она будет актуальна в данном случае. На основании данной статьи закупка может быть отменена вследствие наличия обстоятельств непреодолимой силы, вследствие действия этих обстоятельств непреодолимой силы. То есть таким образом... Соответственно, будет доказана причина, следственная связь и у поставщика изначально, и у заказчика будет основание, которое освидетельствует торгово-промышленной палатой о, соответственно, наличии обстоятельств непреодолимой силы. Далее, это первая ситуация. Есть, соответственно, вот, здесь мы действуем в данном случае таким образом. Но на практике возможна ситуация, когда даже при э, понимании, что поставщик не сможет, например, поставить товар вследствие санкций, возможно заключение контракта, и уже после заключения контракта э, действовать можно аналогичным образом, тем более обратите внимание, что у нас новое основание, в соответствии с которым из-за обстоятельств непреодолимой силы, связанных с санкциями, Участник закупки не включается в реестр недобросовестных поставщиков. Вторая ситуация. Произошло заключение контракта. Исполнение стало ему невозможным вследствие, опять же, той же самой причины, вследствие введения международных санкций. Как действовать? Мы снова обращаемся, есть, алгоритм действий здесь будет похожий. Мы обращаемся в торговую промышленную палату, свидетельствуем о непреодолимой силы, уведомляем обязательно заказчика о невозможности исполнения контракта вследствие наличия таких обстоятельств. После уведомления заказчика о действии обстоятельств непреодолимой силы, возможно приостановление обязательств по контракту до тех пор, пока не прекратится действие обстоятельств непреодолимой силы или расторжение контракта по соглашению сторон. Ну, здесь, соответственно, стоит ли надеяться на, первые, на первую ситуацию, на развитие событий таким образом, что санкции перестанут действовать и, соответственно, можно будет поставить товар, например, конечно бы я... Не рекомендовала идти именно этим путем, но тем не менее, возможно, в рамках поставки какого определенного товара, возможно, уже некоторые прояснения видны. Соответственно, здесь в отношении неустойки мы с вами уже обладаем информацией о списании неустойки и в отношении не включения поставщика аналогичная ситуация. Поставщик не включается в реестр недобросовестных поставщиков на основании. Новых, основ, новых требований. Так, смотрю, какие вопросы. Да, вот вижу, что уже есть ответ на поступивший вопрос про закупку единственного поставщика, на закупку системных блоков через электронный магазин. Здесь, опять же, мы исходим из основания. Это закупка у единственного поставщика. Закупка у единственного поставщика с учетом статьи 93 по части 1, Пункту 4, статьи 93 мы имеем возможность закупать тот товар, который нам необходим, без проведения конкурентной процедуры. Соответственно, в самом техническом задании мы можем предусмотреть предоставление со стороны участника закупки дополнительной информации. Это возможно. Так, смотрю, какие еще вопросы. Так, муниципальное казенное учреждение, сослалось на постановление 113, изменение существенных условий контракта в отношении продуктов питания. Здесь, соответственно, я бы все-таки как основание рассматривала также и 46-й федеральный закон, не только постановление изначально мы с вами берем 46-й федеральный закон и, соответственно, соответственно как основание возможности изменения существенных условий контракта предусмотрено изначально в 46-м федеральном законе, и берем отдельное постановление, ну, в том числе не только есть указанное постановление, но и 340-е постановление, вот мы с вами здесь об этом уже говорили, свернусь к этому слайду. Да, соответственно, списание неустойки и внесение существенных условий, изменение в существенных, существенные условия контракта. 46-й 46 федеральный закон обязательно учитывайте. В отношении согласования согласуем с вышестоящим органом. То есть вот кто у вас вышестоящий орган, с ними вы и согласуете данный вопрос. Но, как правило... Вышестоящий орган доводит до своих э, заказчиков возможность изменения э, существенных условий э, контракта и впоследствии на э, распорядительный документ уже заказчики ссылаются. Э, возможно, уже есть в вашем регионе такой распорядительный документ. Сейчас смотрю, какие еще вопросы поступили. Буквально не пропустить ни один вопрос. Так, изменение цены контракта возможно при заключении новых контрактов, или этот пункт можно использовать только для ранее заключенных контрактов. Здесь в отношении изменения цены контракта по тем контрактам, которые у вас были уже заключены, вы можете этот пункт использовать. Но сам механизм отследите, чтобы прошло именно заключение контракта. Это ни в коем случае не должно быть изменения цены на этапе заключения контракта. На этапе заключения контракта изменения цены это отрицательная практика. То есть если посмотреть административную практику, однозначно будет она не в пользу заказчика и не в пользу поставщика. Если есть потребность, если есть возможность изменения цены контракта, то меняем цену только после заключения контракта. Даже если на этапе заключения контракта вы понимаете, что нужно будет изменить цену, и есть такая возможность, то в этом случае меняем ее после заключения контракта. Так, да, все вижу, что вопросы, которые поступили, я на них ответила. Да, да, ГРБС, соответственно, ГРБС обращаемся. Так, вижу еще вопроса. Вопрос про электронный магазин РТС маркет. Правомерно ли совершать закупки единственного поставщика в электронном магазине РТС маркет, согласно части 3 статьи, двадцать четвертой федерального закона, к электронным процедурам относится конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка товара у единственного поставщика на сумму предусмотренную части 123. Получается, что электронный маркет под запретом. Здесь важно разграничивать. Закупка конкурентного типа действительно, как вы отметили, что у нас есть электронные конкурентные закупки в общем виде это аукцион конкурса про скотировок, плюс подвиды виды аукциона и конкурса, и соответственно электронная закупка, но закупка все же с признаком закупки единственного поставщика это закупка по части 12 статьи 93, но по-прежнему остается возможность также закупать и с учетом использования электронного магазина, это пункты 4.5, части 1, ст. 93. Здесь нет никаких ограничений в этом плане. Да, такая возможность есть. И эта возможность, она реализована и предусмотрена самим законом. Да, это возможно. Так. Казахстан, аналогичные поставки, аналогичные поставщики в Российской Федерации. Здесь мы с вами исходим из того, что Казахстан ⁇ это государство, которое входит в Евразийский экономический союз. Соответственно, те же самые преимущества, преференции предусмотрены. В отношении закупок с Казахстаном. Вообще по 275 федеральному закону у нас в скором времени планируется отдельный вебинар. Там мы будем с вами более подробно рассматривать эти вопросы. Ну и, соответственно, в том числе возможные изменения в части осуществления закрытых закупок. Ну, пока еще и эти нововведения ждем. Ну, их анонсировали в отношении этого года, но пока не в силу не вступили. Так. Да. Все, вижу, что вопросов больше нет. В таком случае запись будет, запись будет отправлена. Вы сможете еще раз посмотреть всю информацию. В таком случае, если вопросов больше нет, уважаемые коллеги, я передаю слово Сергею. Сергей. Да. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Большое спасибо за интересный вебинар. Безусловно, темы очень актуальны, темы важны, темы востребованы. Коллеги, еще раз напомню, что записи вебинаров со всеми материалами данного вебинара будут направлены на почту всем зарегистрированным слушателям. Также прошу следить за всеми новостями, за всеми обновлениями на официальном сайте АОУТС. В разделе УТСИ Академия у нас публикуются анонсы всех мероприятий с программами и с формой для регистрации, и также материалы по всем проведенным мероприятиям. Собственно, сейчас, уважаемые коллеги, нам хотелось бы немножко переговорить с вами относительно сервисов по цифровизации организации снабжения, которые как раз-таки должны помочь в период непростой экономической ситуации сохранить снабжение на должном уровне эффективности. Сейчас я запущу презентацию. Так, презентация, я вижу, доступна, коллеги. Прошу поставить плюс. Да, благодарю вас. Что ж, коллеги, поговорим непосредственно об электронном магазине. Почему хочется поговорить прежде всего об электронном магазине? Ну, Начнем с того, что, опять, как я говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара, заказчики Сибири, в частности заказчики Омской и Новосибирской области, достаточно давно работают в сервисах электронных магазинов и уже привыкли системам, которые позволяют быстро, просто, эффективно заключать прямые договоры с единственным поставщиком. Звучал вопрос, да, действительно, а правомерно ли работать в электронном магазине, ведь закупки в электронной форме строго регламентированы. Напомню, уважаемые коллеги, что закупки в рамках электронного магазина до сих пор с точки зрения законодательства, с точки зрения 44-го федерального закона, с точки зрения 223-го федерального закона являются закупками у единственного поставщика и закупки до 600 тысяч рублей в рамках 44-го федерального закона можно спокойно проводить, применяя сервис электронных магазинов. А также закупки по 223 федеральному закону до 100 либо до 500 тысяч в зависимости от выручки вашей компании тоже можно проводить с применением сервисов электронных магазинов. А соответственно в Омской и Новосибирской области у нас электронный магазин OTC Market также интегрирован с применяемой внешней системой размещения заказа. И вы, уважаемые коллеги, можете оценить все сервисные преимущества нашего магазина просто публиковав там закупку на этапе публикации, выбрав OTC Market. И, соответственно, тогда запустится вся наша линейка сопровождения, наша линейка по привлечению поставщиков, но об этом я поговорю немножко позже в рамках нашего сегодняшнего вебинара. А, собственно, ну, закупки малого объема немножко тоже освежим в памяти. В рамках 44-го федерального закона это пункт 4.5 части 1 статьи 93 эти закупки у нас, собственно, ориентированы на заключение быстрых договоров, максимальный ценовой предел, а, таких договоров 600 тысяч рублей, а, максимальный, а, максимальная квота по а, таким закупкам – это 10% от сгоза. Значит, такие изменения у нас вступили в силу в 2020 году по увеличению максимального ценового предела, по увеличению максимального объема. Это было связано с тем, что, опять-таки, закупки малого объема, закупки в рамках электронного магазина – это достаточно эффективный инструмент снабжения. Если вы помните, уже, наверное, стали забывать некоторые, но в 2020 году у нас была пандемия коронавируса, и тогда нам казалось, что ничего страшнее для снабжения уже случиться не может. А, смешные и наивные были времена, уважаемые коллеги. А, ну что ж, что ж поделаешь. Соответственно, а все антикризисные аспекты работы а, в рамках электронного магазина – все, все разъяснения в части работы в электронном магазине, увеличенные объемы по а таким закупкам, у нас а, такая практика была отработана еще а, в кризисном, как тогда казалось, 2020 году. Что касается 223 федерального закона, то там тоже есть возможность проводить uh, закупки малого объема. Это uh, закупки по прямому договору, закупки с единственным поставщиком до 100-500 тысяч рублей. Все зависит от выручки компании. Если выручка компании менее 5 миллиардов рублей, соответственно, у вас максимальный ценовой предел uh, по закупкам у единственного поставщика 100 тысяч рублей. Uh, если более 5 миллиардов uh, рублей, то 500 тысяч рублей соответственно. Поговаривают и достаточно давно поговаривают о том, что в 223-м федеральном законе возможно увеличить лимиты и ценовые пределы по заключению прямых договоров с единственным поставщиком. Опираются на то, что в сфере коммерческого снабжения у нас прямые договоры могут заключаться на суммы до 1 миллиона рублей, до, 100, ой, до 3 миллионов рублей. И есть даже случаи, когда прямые договоры по малым закупкам у крупных коммерческих заказчиков заключаются до 8 миллионов рублей. Значит, ну, по большому счету, 223-й федеральный закон, у него в меньшей степени регламентируются закупки единственного поставщика и, соответственно, закупки малого объема опять-таки остаются эффективным инструментом снабжения, но по-прежнему закупку единственного поставщика в сфере 223 федерального закона является основным типом процедур. Более 40% всех закупок по 223 федеральному закону ⁇ это закупки у единственного поставщика. Если посмотреть на общие объемы по малым закупкам в сфере 44 и 223 федерального закона, то всего в среднем по стране у нас заключается таких договоров на сумму порядка 1 триллион рублей. Если сравнить с общими объемами по закупкам в рамках 44 и 223 федерального закона, по 223 ФЗ примерно 20-22 триллиона в год, по 44 примерно 6-7 триллионов в год, но ну, это где-то 30 триллионов в год в среднем, а у нас проходит по 223 и по 44 федеральному закону, вот закупки малого объема это а, примерно 1,3 трлн. Вот, а, всего объема заключенных договоров по 44-му и по 223-му федеральному закону. Если посмотреть номенклатурно на перечень товаров работ услуг, которые у нас заключаются, закупаются через прямые договоры, это в основном типовые товары работы услуги, это товары с полки так называемые, это то, что у нас обычно принято быстро и просто покупать для обеспечения Хозяйственного, для обеспечения хозяйственной деятельности иной деятельности любой организации. То есть изначально, собственно, малые закупки – это закупки, которые должны были проходить быстро, просто, эффективно, с применением, без применения сервисов по цифровизации, как вначале это у нас закладывалось, вот, для быстрых закупок. В дальнейшем, соответственно, у нас сложилась такая ситуация еще в рамках 44-го, еще тогда 94-го федерального закона, что малые закупки стали проходить с помощью сервисов электронных магазинов. Если помните, то замечательное время, когда у нас впервые появились закупки, в принципе, в электронной форме, 2009 год. Потом в 2010 году у нас стали отбирать электронные торговые площадки, сначала их было три электронных торговых площадки для закупки электронных закупок для электронных аукционов в рамках 94-го федерального закона, потом таких площадок стало 5, потом 6, теперь таких площадок 8. Вот эти площадки отобрали, эти площадки особо регулируют, добавили еще закрытые площадки в 2018 году. Сейчас закрытые площадки у нас опять возымели, скажем так, востребованность в силу того, что закупки санкционных компаний по 223-му федеральному закону должны проходить по закрытой форме. Всего таких площадок на данный момент одна. Есть тенденции по увеличению количества таких закупок, ждем следующих отборов. Вот, ну, соответственно, в отношении электронных магазинов у нас на данный момент времени никаких отборов не проводилось. Электронные магазины – это сервисы, которые развивались исключительно на условиях рынка, и в рамках такого рыночного взаимодействия среди таких сервисов определились ключевые игроки. На сегодняшний день ключевыми игроками среди электронных магазинов можно назвать несколько электронных магазинов на базе отобранных электронных торговых площадок, Прежде всего вспоминается электронный магазин RTS Market, который тоже широко представлен на территории практически всей Российской Федерации. Также есть электронные магазины на базе площадок, которые не вошли в отбор для закупок по 44-му федеральному закону. Это электронный магазин UTC Market, собственно, где э, трудится ваш покорный слуга. Собственно, наш электронный магазин тоже активно представлен на территории практически всей Российской Федерации. Активно, опять-таки, работаем по Омской и по Новосибирской области. Также есть электронные магазины, которые никак не связаны с электронными торговыми площадками. Это, например, портал поставщиков и Яд Березка. Яд Березка изначально был ориентирован у нас на закупки федеральных организаций. В дальнейшем мы попытались этот опыт транслировать на заказчиков, на регионы. Соответственно, не могу, к сожалению, сейчас оценить динамику развития данного сервиса. Скажем так, посмотрим, как эта ситуация у нас будет развиваться в дальнейшем с точки зрения законодательства. Также есть портал поставщиков города Москвы, который работает у нас не только в городе Москва, как выяснилось, но и также активно развивает свои сервисы в регионах. Также электронные магазины у нас развиваются на базе некоторых ВСРЗ, это внешние системы размещения заказа, это те цифровые надстройки, которые применяются в регионах для централизации закупок по 44-му, по 223-му федеральному закону. В них тоже есть модули электронных магазинов, и эти модули тоже самостоятельно кое-где работают. Но чаще всего модули электронных магазинов в просто интегрируются с электронными магазинами, электронных торговых площадок или с иными электронными магазинами, и, собственно, такой получается довольно-таки интересный и полезный симбиоз. Пример такого симбиоза – это, опять-таки, например, система, которая применяется в Новосибирской области на базе НПО «Криста». Она интегрирована с двумя электронными магазинами, это RTS Market и OTC Market. Аналогичная система применяется в Омской области. То есть мы с нашими коллегами и партнерами из RTS стараемся обеспечить полноценные, многофункциональные, эффективные сервисы для проведения малых закупок. Опять-таки, с точки зрения определения малых закупок, мы с вами сориентировались, что это закупки единственного поставщика, часто правомерно возникает вопрос, а часть 12, статьи 93 федерального закона, это тоже малые закупки. Это тоже закупки единственного поставщика. По сути, да, это закупки единственного поставщика, но малыми закупками их обозначить, наверное, все-таки нельзя. Почему? Потому что это так называемый новый способ закупки. Новый способ закупки, он у нас обсуждался достаточно давно в сфере федерального закона 44 ФЗ есть определенная статистика, которая указывает на то, что примерно 60-65% всех закупок по цене в 44-м федеральном законе не превышают 3 миллионов рублей. То есть, количественно это основной ценовой диапазон для проведения таких закупок. А, собственно, в 44-м федеральном законе есть определенные правила проведения таких закупок и определенные сложности при проведении таких закупок, которые всеми признаются на самом деле. Основная сложность в 44-м федеральном законе заключается в том, что с момента публикации э, извещения о э, проведении процедуры до момента заключения договора проходит, ну, чаще всего, там, более месяца, вот, а то и больше времени. И в этой связи, собственно, для быстрого, такого простого, э, эффективного снабжения 44-й федеральный закон, на первый взгляд, э, довольно-таки... Э, Громоздко выглядит. И в этой связи, собственно, законодатели обсуждали перспективу применения нового способа а, по закупкам. А, данный новый способ должен был упростить процедуру основного а, снабжения. В рамках 44-го федерального закона определили цену по такому способу 3 миллиона рублей и постарались реализовать практику по таким закупкам с учетом того, что такие закупки – это закупки типовых товаров, работ или услуг. Если это закупки типовых товаров, работ, услуг, то, соответственно, нужен каталог товаров, работ, услуг, который должен где размещаться? Разумеется, в единой информационной системе. Решили законодатели и, соответственно, стали формироваться м -м, каталоги товаров-работ-услуг в единой информационной системе. Специфика проведения закупок через каталог товаров-работ-услуг заключается в том, что товаров-работ-услуг, опять-таки, должно быть великое множество, чтобы эти закупки проходили эффективно. У нас есть некоторые примеры каталогов, которые сформированы на уровне ряда организаций субъекта 223 федерального закона на ряде, у ряда коммерческих организаций, в некоторых странах тоже примерно есть номенклатурные каталоги. Но в общем, чтобы каталоги работали эффективно, таких позиций нужно несколько десятков миллионов. И вот единая информационная система стала такие каталоги формировать, а сам новый способ закупки должен был проходить по принципу того, что у нас заказчик формирует в единой информационной системе извещение о потребности в товарах, работах или услугах, а поставщики размещают свои товары, работы, услуги в единую информационной о, на электронных торговых площадках, на 8 электронных торговых площадках, отобранных для закупок э, в сфере 44-го федерального закона. Э, данная схема, скажем так, не возымела популярности, и этот способ закупки популярностью сейчас у нас не пользуется особо. Если мне не изменяет память... Таких закупок у нас прошло по всей России с момента вступления в силу э, нормативно-правового акта не более 500. Вот. Ну, будем смотреть, как данный способ закупок будет развиваться. В принципе, формирование единого каталога товаров, работ, услуг – это идея интересная э, и полезная. Но, опять-таки, стоит отметить, что основные... Э, Процедуры по заключению прямых договоров в 44-м федеральном законе, да и в 223-м федеральном законе, это до сих пор закупки малого объема. Это закупки у единственного поставщика в 44-м до 600 тысяч рублей, в 223-м до 100-500 тысяч рублей. Все эти закупки по-прежнему могут проходить с применением традиционных электронных магазинов. Для заказчиков Омской и Новосибирских областей это магазины OTC Market и RTS Market, которые интегрированы с применяемой системой. Опять-таки, на что стоит обратить внимание? Как я говорил ранее, что у нас в период пандемии были внесены определенные изменения в части увеличения объемов по 44-му федеральному закону о закупках малого объема. И, соответственно, данные изменения у нас показали наглядно, что малые закупки в 44-м федеральном законе, где в в 223-м федеральном законе – это эффективный антикризисный инструмент организации снабжения. То есть сейчас такая тенденция у нас продолжает развиваться. Соответственно, те изменения, которые закрепили, увеличение объема вступили в силу у нас еще в 2020 году. Значит, сейчас у нас в рамках новой волны кризиса тоже просматриваются некоторые изменения, которые увеличивают долю закупок у единственного поставщика. Об этих изменениях подробно говорила моя коллега. Здесь тоже справочно они у нас указаны в презентации. Значит, какой вывод можно сделать, опять-таки, опираясь на те тенденции, которые у нас наметились еще в 2020 году и которые сейчас у нас развиваются в том числе и в серии 44 и в серии 223 федерального закона. Закупки единственного поставщика в рамках федерального закона номер 44 ФЗ, опять-таки, закупки малого объема – это эффективный антикризисный инструмент снабжения. Но каким инструментом мы можем пользоваться для того, чтобы оптимизировать сам процесс осуществления закупки, закупки малого объема в том числе, и процесс взаимодействия с поставщиком. Разумеется, это электронные магазины. Электронные магазины на данный момент времени – это такой многофункциональный сервис, который позволяет не только эффективно, скажем так, заключать прямые договоры, но еще достаточно эффективно развивать взаимодействие с региональными поставщиками-производителями. На что тут стоит обратить внимание, уважаемые коллеги? Если посмотреть на общую статистику по конкурентным закупкам в сфере 44-го либо в сфере 223-го федерального закона, то можно обратить внимание на то, что есть определенные группы пулы поставщиков, так называемые активные участники электронных закупок, электронных конкурентных закупок. И если оценить, скажем так, основной перечень участников, основной перечень поставщиков в малых закупках, то можно сделать вывод, что эти перечни не пересекаются процентов на 70. Почему? Почему? Потому что в малых закупках есть специфика поставщика-производителя. В малых закупках основным поставщиком является региональный производитель, который производит небольшие объемы товаров, работ, услуг, который чаще всего работает по устойчивым хозяйственным связям, то есть находит заказчиков на свой товар, пытается завязать с ним деловые отношения, ну и, соответственно, расширять цепочки поставок. Это основная задача регионального поставщика. Региональный поставщик чаще всего не вовлечен в культуру электронных закупок, потому что не отвечает в основном требованиям по объемам, требованиям по квалификации, которые чаще всего применяются в закупках по 44-му и по 223-му федеральному закону. Но парадоксально, таких поставщиков-производителей в регионах большинство. Великое множество региональных производителей нуждается в том, чтобы вывести свои товары, работы и услуги на региональный цифровой рынок, а в идеале на общероссийский цифровой рынок. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть категоризированная потребность со стороны заказчиков. Заказчиков в сфере государственного заказа. Это 44-й федеральный закон, который, опять-таки, у нас выражается, данная потребность выражается в том, что у заказчиков в среднем по России на 600 миллиардов в год заключается прямых договоров с единственным поставщиком. Это громадный рынок. Заказчиков корпоративного сектора из сферы 223-го федерального закона там примерно 300-350 миллиардов по году. тоже заключается в прямых договоров в рамках закупок малого объема. И колоссальный пласт коммерческого спроса на уровне регионов, на уровне Российской Федерации это еще примерно от 500 миллиардов до 1 триллиона рублей прямых договоров в рамках коммерческого определения закупок малого объема. Это колоссальный рынок. И основная задача оператора электронного магазина, основная задача компании, которая развивает сервис электронного магазина в регионе либо в субъекте федерации, либо на уровне всей страны, это сформировать устойчивую цифровую связь между поставщиком-производителем на уровне региона и между заказчиками из трех категорий – государственный, корпоративный заказ и коммерческий заказ. В этой связи, собственно, электронный магазин, который претендует на статус эффективного электронного магазина, он должен так и работать. Он должен работать с региональными производителями, он должен актуализировать для них цифровой спрос. Собственно, по этому пути UTC Market, электронный магазин, идет у нас с 2013 года. Мы прекрасно сориентировались, соответственно, что... Рынок малых закупок – это довольно перспективное направление. И Мы прекрасно знаем, что работа по развитию сервисов электронного магазина – это, скажем так, залог эффективной работы с региональными производителями, залог эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и, опять-таки, залог по эффективной цифровизации снабжения на уровне региона, либо, как я говорил ранее, на уровне всей страны. Мы не вовлечены в закупки по 44-му федеральному закону, в конкурентные закупки, в закупки по 223-му федеральному закону для нужд МСП. Вот. наше основное направление – это работа по малым закупкам. То есть это наша специализация. И в этом отношении мы прекрасно знаем, как работать в регионе с поставщиками-производителями, мы знаем, как работать с заказчиками всех трех уровней, всех трех категорий, чтобы эти заказчики и поставщики нашли друг друга и заключили договоры на взаимовыгодных условиях. Собственно, показатели эффективности работы электронного магазина, они как раз-таки говорят о том, что данная работа проводится нами довольно-таки успешно. То есть у нас всего за период работы в рамках электронного магазина уже приближаемся к порядка к миллиону заключенных договоров на сумму уже порядка 70 миллиардов рублей. Если смотреть на динамику с начала 2020 года, такая динамика только увеличивается, потому что есть определенные тенденции – и в 44-м федеральном законе, и в 223-м федеральном законе, которые раскачивают систему а, в части того, что закупки единственного поставщика, а, они прирастают, а, есть потребность в том, чтобы малые закупки проходили по прямым договорам. Есть потребность того, чтобы у нас заказчики-поставщики взаимодействовали уже непосредственно по устойчивым хозяйственным связям, а в рамках сервисов электронных магазинов. Электронный магазин, несмотря на то, что речь идет о закупках единственного поставщика, это все-таки конкурентная среда. И в рамках работы в данной конкурентной среде поставщики у нас соревнуются в за заключении договора, собственно, снижая цену, либо улучшая условия поставки. То есть мы здесь удовлетворяем потребности и заказчика в том, чтобы максимально эффективно, поставить товар, работа или услуга, и даем возможность поставщику найти для себя нишу в рамках которой он может а, эффективно продавать свои товары, работы и услуги. А, сам сервис нашего электронного магазина – это модульная система, а, которая довольно-таки а, гибко может быть настроена, ориентируясь на потребность, ну, в частности, региональную. Мы знаем, например, что в 44-м федеральном законе а, на данный момент времени работать только с каталогом а, недостаточно мы понимаем, что есть товары, работы, услуги, либо есть потребность заказчика, которая может быть оформлена только путем формирования извещения. И таким образом формирование коротких котировок, формирование короткой быстрой потребности в сфере нашего электронного магазина – это сервис, который мы тоже закрепили. Если посмотреть на 44-й федеральный закон, у нас примерно 60% закупок проходит через формирование извещения, 40% через каталог товаров, работ или услуг. Это тоже гибкий подход. Формирование самих каталогов позволяет нам а, работать в регионе непосредственно с прямыми производителями. Мы опираемся на содействие уполномоченных органов: а, Министерств по промышленности, торгово-промышленных палат, бизнес-инкубаторов. То есть мы стараемся органы исполнительной власти тоже вовлечь в то, чтобы а, максимально а, эффективная среда была предоставлена для местных производителей. Наша задача с местными производителями а, провести серию а, консалтинговых обучающих мероприятий и позволить им в рамках нашего электронного магазина сформировать свои каталоги товаров, работ, услуг. И мы уже непосредственно выводим их на рынок по тем трем направлениям, направлениях, о которых я говорил ранее. Данная сфера развивается достаточно быстро, и сегодня у нас уже порядка 22 миллионов товарных позиций по всей России. Собственно, можете зайти на наш сайт, на сайт OTC и посмотреть, сколько у нас сформировано товарных позиций по Сибири, в частности, по Омской, по Новосибирской области. Там достаточно много поставщиков, прямых производителей у нас представлено. Формирование персональных специализированных секций нам позволяет учитывать регламенты, принятые в регионе по организации закупок малого объема, по проведению таких закупок, по работе с заказчиками, по, по работе с поставщиками. Отдельные региональные витрины, также позволяют нам вести статистику по таким закупкам, а развернутая отчетность, которую мы выгружаем, отчетность многокритериальная, у нас позволяет отслеживать основные показатели эффективности по такому снабжению. То есть наша задача, наш девиз – это формирование индивидуального подхода для работы в рамках каждого региона. Отдельно работаем с заказчиками, отдельно работаем с поставщиками, позволяем им находить друг друга в это непростое время. Опять-таки, сохраняем бизнес на том уровне эффективности, который был до кризиса с применением современных цифровых инструментов. И опять-таки, собственно, если посмотреть на нашу главную задачу, в регионе присутствия, то это не предоставление, скажем так, IT-инструмента, IT-платформы для организации сделки. То есть в нашем случае предоставление развертывания сервиса электронного магазина только начало работы. В каждом регионе, где мы присутствуем, в частности в Омской и Новосибирской области, мы активно формируем центр компетенции предпринимателей, центр компетенции поставщиков. Как я и говорил ранее, наша основная задача – прорабатывать прямых производителей. Uh, есть интересная тенденция, коллеги, которую, собственно, здесь хотелось бы озвучить. У нас сейчас, допустим, с рынка уходит Макдональдс, uh, тот же самый, но ну, еще ряд зарубежных uh, предприятий. И, как выяснилось, есть огромное количество производителей сельхозпродукции в Сибири, например, в той же самой, которые 90% своих товаров uh, сбывали по прямым договорам, например, в тот же самый Макдональдс, либо там в иные uh, зарубежные организации, и не думали о том, что им необходимо сейчас будет выводить свои товары, работы, услуги на иной рынок, искать для себя другой спрос. Вот в этой связи, собственно, электронные магазины может стать надежным инструментом сохранения эффективности бизнеса для таких предприятий. И речь сейчас не только о сельхозпродукции. Речь сейчас о абсолютно всех направлениях, которые у нас представлены на уровне регионов. На Дальнем Востоке есть огромное количество производителей уникальных товаров, работ услуг, которые тоже работают по устойчивым хозяйственным связям и не входят за пределы дальневосточного рынка. Мы им такую возможность даем. Для сибирских производителей, опять-таки, есть уникальные товары, работы, услуги, которые тоже имеют спрос а, на рынке а, стран Евразийского экономического союза, например, на российском рынке и даже на рынке соседних регионов, ну и непосредственно в своем регионе в том числе. А, наша задача сформировать такой рынок посредством применения электронного магазина и дать эффективные инструменты работы. Собственно, для этого мы представлены на уровне каждого региона в виде центра компетенции, центра консалтинга, Обучающего центра. За каждым регионом у нас закреплены специалисты, осуществляющие сопровождение электронного магазина. За заказчиками Омской и Новосибирской области такие специалисты есть. Информация об, об их контактах также будет представлена в рассылке, уважаемые коллеги. В этой связи, собственно, резюмируя мой короткий доклад о применяемых сервисах для реализации мер поддержки правительства, опять-таки, период санкционного давления, стоит отметить, уважаемые коллеги. Закупки в цифровой форме, закупки в электронной форме ⁇ это то направление, которое в России развивается достаточно активно. Если сравнить даже с зарубежными странами, то мы в части цифровизации закупок впереди планеты всей. Мы столкнулись с вызовами, достаточно непростыми экономическими реалиями еще с 2020 года, когда был коронавирус, сейчас санкционное давление. И в этой связи, собственно... Электронные магазины, электронные торговые площадки, они у нас а, становятся не просто доской объявления для того, чтобы заказчик разместил свои потребности, поставщик откликнулся на нее, просто поняв, а, сможет он поставить товар, работу, услугу или нет. А, наши сервисы, в частности электронные магазины, а, это инструменты, которые должны, во-первых, сохранить бизнес для поставщика, позволить ему найти новые каналы связи, оптимизировать а, работу по действующим каналам сбыта, расширить действующие каналы сбыта в том числе. Для заказчика это инструмент, который позволяет эффективно работать с поставщиками, получать конкуренцию, получать экономию, если речь про 44-й федеральный закон, то бюджетных средств, это, разумеется, тоже важно, получать основные показатели эффективности проведения такого снабжения, то есть администрировать снабжение, ну и, собственно, работать по принципу единого окна. Работа через IT-сервис это всегда гораздо удобнее, чем работа в бумаге, к тому же бумага сейчас очень дорогая, уважаемые коллеги, да, давайте это тоже будем помнить. В этой связи, уважаемые коллеги, опять-таки для заказчиков и поставщиков омских и новосибирских властей у нас на данный момент времени имеются все необходимые инструменты, чтобы, скажем так, нивелировать негативные последствия сложившейся экономической ситуации. В этой связи, коллеги, будем работать вместе, будем помогать друг другу и, собственно, идти к неизбежному успеху. Это девиз нашей компании. Поэтому всегда на связи, всегда рады ответить на все ваши вопросы, всегда рады вам помочь. Сейчас, если есть вопросы, опять-таки с удовольствием на них отвечу. Так, 223 федеральный закон будет рассматриваться. Какие вопросы из 223 федерального закона вас интересуют? В принципе, мы можем организовать либо рассылку материалов, которые у нас уже были озвучены по 223 федеральному закону, либо непосредственно вы можете подписаться на мероприятия, которые у нас будут проходить по 223-му федеральному закону, а такие мероприятия у нас проходят регулярно. Опять-таки, на сайте OTC Академия можете обратить на это внимание. И там также опубликованы материалы по ранее проведенным вебинарам. Коллеги, если больше нет вопросов, большое вам спасибо. Всегда рад пообщаться, опять-таки, с заказчиками своей малой родины. Поэтому до следующих вебинаров, коллеги, всего вам доброго. До связи.